Поверхностью кожи, скукожих гостей. Я теряю вновь зыбкое чувство контроля. Затяни на запястье покрепче ремень, верхний цвет и слабеет предательский воле. То ли крик, то ли смех вновь срывается с губ, и бежать в никуда прочь, торопятся ноги, На бескровь души остывающий труд. Жаль, но глупо надеется жаждать подмог. Обреченно встречала я взгляд, много раз на себе его траур ловила. Сорок дней и ночей отпевали подряд, Лямка чувств лишь сильнее впиваясь, сдавила. Полыхает моя, застила я мне свет, Но в молитвах прошу не о каплях напиться. Сневши стерцы до древним свет, Не уроком послужит, не сметь вновь влюбиться.